Сегодня полуфинал, время 17.00. Все болеют за нас. Неоднозначно рвут. Рвут. Рвут. Неоднозначный рвут. Рвут. Рвут. Неоднозначный рвут. Команда КВ мы неоднозначными. Начинаем. Это школьный юмор. Наверное, в каждом классе есть такой крутой парень. У меня многие спрашивают, почему я такой крутой. И я отвечаю, все потому что... <музыка> Разговор двух одноклассников на перемене. Серег, Серег, дай жвачку, а? Изо рта будешь? Давай. Да ладно, я пошутил, сейчас нормально, да. Да я уже той загорелся. Давайте представим необычный случай на уроке труда. Кажется, мы его недостойны. Почему? Ты что, не знаешь? Нет. Это священный молот Трудора. На прошлой игре мы показывали шоу Большого Русского Босса. Ну а для следующей миниатюры нам понадобится помощь одного члена в жюри. Ильнар Сунгатулин, мы приглашаем вас на сцену. <реком> Удачи! Чино, не горит в огне, oh. Больший Русский Босс. Йо, hey, Большого Русского Босса и Пемпа. А в гостях у нас сегодня Ильнар. Ильна, вот вы, ну, мега крутой чувак. Директор Татар Продакшн. Но я все равно не могу понять, вы казах, башкир или человек? Ладно. А... Прости, мне отвечать на твои вопросы? Ха, но, ха, об этом я не думал. Итак, ладно, для, для тебя мы решили провести Face ID, чтобы понять, кто же ты. Но, но для начала один вопрос. Ты знал, что у лошади на 18 костей больше, чем у человека? Я не расслышал вопрос еще раз. Ты знал, что у лошади на 18 костей больше, чем у человека? А, нет, понятия не имел. А ты что, когда ел, не приглядывался? Э -э, нет. <смех> ну, ладно. А он, он у тебя давно вернулся ушел? Ну, я не знаю. Пем, ты где был? Куда пропадал? Ладно. В общем, проверим, бурят ты или нет. Все мы знаем, что буряты — крутые борцы. Итак, Ильнар, борись! Давай! Давай, борись, давай! Да ладно, я шучу, и исламчики, типа гли. Я детей не бью. Какой же ты борец. Мы все знаем, что ты коренной татарин. И чтобы это проверить, мы приготовили для тебя еще один конкурс. Ты должен будешь повторить слова одной из татарских песен: хули <музык> Правильно! Ни один настоящий татарин не может повторить слова этой песни, ведь она чувашская. Спасибо! У нас был в гостях Эльнар. Это было шоу «Большого русского босса» и темпа. Можете присаживаться, Спасибо, спасибо большое вас. Это школьный юмор. Ну что ж, а в завершение, так сказать... В преддверии 8 марта хотелось бы поздравить с праздником вашу мать. Команда КВ неоднозначная, спасибо. И мы танцуем низкий куда-то торопится, все и куда там